Привет! Вы на канале Виктории Залеской У меня на канале видео кукол Реберн силиконовых нашего производства. И сегодня я хочу вам показать новую силиконовую куклу. Это видеообзор. Она будет в продаже. Это первая девочка, которая у нас спит. Соня такая, с закрытыми глазками. Но у нее есть одна особенность. У нее под глазками стеклян... под закрытыми глазками стеклянные есть такие вот глазки То есть она просто прикрытые глазки Держит вот. У нее маленький небольшой ротик Вы можете помещать в него Сосочку маленькую А во рту есть десна, язычок Также у нее система Пьет и писает То есть ей можно дать бутылочку И она попьет и пописит Теперь я ее раздену покажу вам Как она будет выглядеть без одежки а еще у нее есть вот такие вот ушки проколотые, у них сережечки. Их можно менять, вытаскивать, одевать другие. Раздевать куклу Рэббом нужно аккуратно, чтобы не повредить ее. И относиться к ней очень бережно. Это коллекционная вещь. Не тянуть за руки, за ноги и за пальчики. Такая вот она гибкая. Она изготовлена из силикона Экофлекс. Плотность 30. У нее есть такие вот морщинки, как у настоящего ребеночка. Венки, капилляры выражены. По телу мраморная пятнистость присутствует. Вот у нее сосочка такая вот есть. У нее в комплекте Одежда, сосочка, сертификат лимитности, кукла в ограниченном, выпу... выпущена тиражом. Поэтому все документы присутствуют. Сейчас я дам ей водичку с бутылочки и посмотрим ее функции. А, сначала я хотела бы показать ее спиночку, потому что не переворачиваю еще. Вот так она выглядит со спины. Когда вы берете силиконовую куколку в руки, вы всегда поддерживаете ей головочку. Достаточно много выпил. на пить хотя. Вот такой вот небольшой видеообзор на нашу куклу силиконовую. Я думаю, что скоро появится еще. Также у нас есть новинка. Это со смуглой кожей куколка. Такая мулаточка будет. Мы тоже сделаем видео и покажем вам. До новых встреч. Всего хорошего.